Всем привет! Это новый выпуск канала MetaLife. Создавая 3D-визуализацию в дизайн-проекте интерьера, мы делаем ее такой, как вы и представляли. Какой интерьер и мебель будут в итоге такими же по цвету и дизайну, вплоть до каждого самого малейшего и зачастую незаметного, но крайне важного элемента. Мы понимаем, как хочется поскорее заехать в новую квартиру или в уютный теплый дом. Поэтому наша команда готова работать в любое время суток и тратить столько времени, сколько нужно, чтобы ваши мечты реализовались. Мы как дизайнеры постоянно имеем дело с изготовлением нестандартной корпусной мебели, кухни, шкафы, купе и так далее. Мы даем гарантию на нашу мебель 3 года, хотя прослужит она более 20 лет сейчас мы с вами отправимся на производство индивидуальной корпусной мебели где наш руководитель производства сергей покажет весь процесс изнутри корпусной мебели я уже занимаюсь более 10 лет свое производство на два года вся мебель у нас она идет индивидуальная на чем мы как бы и специализируемся каждый дизайн проект он никогда не повторяется и нам приходится от замеров до монтажа, то есть как бы выполнять свою работу на 5 с плюсом. Самый сложный заказ, я считаю, что у нас был, это Каменск-Уральск, туда мы делали мебель в ресторан, то есть там у нас была окрашенная фанера, все полностью мы обтягивали в металл, все это красилось, что-то приходилось докрашивать по месту, столешница из искусственного камня, что-то под старину, достаточно очень много времени мы на нее потратили, но сделали очень хорошо, заказчик остался доволен. На изготовление шкафа-купе у нас уходит 5 дней, то есть мы приезжаем к вам на замер, согласовываем материал, согласовываем фурнитуру, а на кухню у нас чуть побольше времени, это 12 дней, потому что кухню все равно как бы, делать сложнее, а шкаф-купе ну, намного проще. На этом у нас все, подписывайтесь на наш канал, ведь только для наших подписчиков при заказе кухни шкаф-купе в подарок. Ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч!